Здравствуйте, друзья! Сегодня я покажу, как нарисовать форму, не потеряв основные линии, чтобы понять, как эта, форма, как эта форма расположена в пространстве. Сейчас я поясню, о чем идет речь. Допустим, у нас с вами какая-то форма завитком. У завитка есть ширина и какая-то есть глубина. Чтобы эту форму распределить, например, в пространстве и под каким-то углом ее разместить, например, вот как на этом рисунке. Для понимания самого процесса я расположу эту форму в такой прямоугольник и теперь этот пря прямоугольник немножечко развернув пространство сделав из него ну как бы да, пролепипет допустим у нас форма будет развернута да немножечко ну три четверти то что это называется вот эти все линии нашей формы. Они развернутся точно так же, как вот эти вот все линии параллельные, должны быть развернуты по отношению к, к вот этим линиям, которые уходят, ну, которые показывают объем. Вот, допустим, здесь середина. Эту середину здесь тоже показано, чтобы нам ничего не потерять. И по сути мы можем даже по точкам основным показать, где расположены вот эти вот все линии. Далее наши, чтобы показать объем нашей формы, ее какую-то глубину, точно так же от этих, вот, от этих всех линий от основного контура. Я почетче сделаю. От этих всех точек на нашем контуре все линии, которые касаются этой формы, они все идут параллельно вот этим, ну, параллельно расположение этой нашей формы, то есть в, в пределах вот этих вот линий. Мы по сути берем из каждой точки нашего контура и так параллельно проводим все линии это для понимания ну, объема нашей формы здесь линии заканчиваются и здесь линии уже идут внутри как бы за э, заходит за уже внутрь этой нашей линии поэтому эти линии они не, не видны их можно контуром да, показать а дальше они выходят вот ее граница и вот здесь граница нашей формы здесь идет заворот формы и здесь точно так же вот она последняя линия вот заворота и дальше дальше уходит форма туда внутрь и здесь точно точно так же вот она форма, вот она ее линия последняя, которая заворачивает нашу форму. И наша форма туда заворачивается. Есть у нас какой-то есть определенная толщина или глубина. Точно так же по вот этим. То есть вот, вот эти вот, вот эти все формы, вот эти все расстояния должны быть тоже параллельно. Если это не соблюдать, такой подход, то наша форма, она будет искривленной и мы потеряем основные вот эти линии, особенно в очень сложных завитках. Да, совсем закручивается форма то есть разобрать где там ее какие этапы где она начинается где эти линии заканчиваются во что они переходят бывает довольно сложно поэтому вот на таких простых примерах пробуйте и учитесь понимать вот этот объем который расположен в пространстве если например форма ну, лежачем, так скажем, да, состоянии, то точно так же мы проводим наши ориентировочные вот эти линии, точно так же. Проводим основную нашу фигуру ее линии и теперь вот эти все линии, они у нас идут у нас форму вот так лежит, да, то вся наша форма, она тоже принимает горизонтальное лежачее положение. Вот ее край, вот ее край, вот здесь точно так же. Ну и в зависимости от, от толщины, которая нам нужна, Вот эти линии здесь можно соединить тогда точно получим толщину толщину нашей нашей формы То есть вот эти все линии, вот эта линия, вот эта линия и вот эта линия, они тоже параллельны друг другу. Вот эти линии, вот эти, вот эти, вот эти тоже параллельны. Если не делать эту параллельность, то линии все будут скакать. И, конечно, это не, не связано с определенной там, формой, например. Но там тоже есть свои закономерности, то есть геометрическое, по сути, построение. Ну вот, наверное, все, что мне хотелось на эту тему сказать. А, пробуйте различные формы, не обязательно вот такого плана, да. можете начать просто с круга, его размещать в пространстве. Ну то есть любые формы абсолютно. Можете поизгаляться над различными вариантами. Дело в том, что вам это все пригодится потом, чуть попозже. Вы научитесь эти все линии видеть, не терять их, и потом эту всю форму, то есть это линии, они на форме находятся, то есть вот вам нужно и по линиям, и по форме уметь ориентироваться в пространстве. такое веселое занятие честно говоря можно даже себя этим позабавить верите любую форму пробуйте ну, вот наверное все что мне хотелось бы сказать на эту тему на данном этапе спасибо что смотрите мой канал всего доброго до свидания